друзья всем привет сегодня хотелось бы рассказать вам об отеле мелод город Волский, волгоградская область недавно заселился 6 дней назад сюда предоставили мне этот отель от компании волжское пароходство там где я работаю приехала сюда Но пока судно готовится к выпуску в навигацию все люди где-то должны соответственно жить не на пароходе же правильно там где нет ни воды ничего пока жить невозможно или там ремонт или еще что либо в общем людей расселяют кто-то живет в общагах у кого-то кто-то снимает квартиры, кто как но Волская база бту то есть расселяет людей работников речного флота по гостиницам и номерам в общем заселили меня шесть дней назад и хочу сделать такой небольшой обзор я не знаю как бы об этом номере номер мне понравился чистый каждый день вообще убираются я постель допустим прикрою да там одеялом после работы прихожу она уже застелена то есть стаканы например я из стакана кофе попил с утра до да, прихожу он чистый вымытый пылесосит каждый день по ходу дела Моют, убирают и все остальное. Прихожие, коридор очень тоже чистый. Есть рядом кулер, везде ковролин В общем, много текста, я думаю. Погнали, делают так, вот сказать обзор этой комнаты. Итак, погнали. Так, начну я, наверное. Блин, мерцает. погодите, выключу. Это из-за того, что 60 Гц Итак, наверное, начнем с прихожей, так сказать. прихожим здесь постели ковролин. Ковролин мягкий, удобный, ну, для ног приятный. в общем есть розетка снизу, свет выключение. Кстати, первый день не мог понять, почему не работает свет. Оказывается, нужна вот эта карточка. То есть проваливается. И она как бы свет в включает полностью Здесь также есть план эвакуации В случае чего, ну не дай бог, конечно ну, выключатели самые обычные Дверь сделана хорошо, ну по крайней мере качественно сделана Или по ремонту Замок здесь электронный то есть, короче, подносишь, она размагничивается. Обои противопожарные, стекла из стеклоткани, я, насколько знаю, и покрыта негорящей водомысенкой, краской. Потолок. Потолок здесь обычный, тоже гипсокартон, покрашенный. Багетный ну, пенопласт маленький. Но ну, ремонт так, нормально сделан. Так здесь есть щиток нечаянно замкнули или еще что-нибудь ну, мало ли перегрузка или сбой какой-то то здесь все вырубится в общем, также здесь есть зеркало такое вот. почти во весь рост в принципе нормально устраивает да? вот как бы я не знаю для чего, но я на ней сажусь и зашнураю ботинки просто также здесь такая штука чтобы не беспокоить а допустим если вы понедельник хотите выспаться днем да и чтобы больше не пришла вешьте эту штучку не беспокоить и она видит эту бирку и она точно к вам не зайдет здесь есть ложка ну в случае знаете для чего она нужна здесь не курят это ежу понятно особенно те кто курящих душевая кабина ручки здесь жесткая конечно но она есть ручка дверь здесь короче уплотнятель есть какой-то вот. здесь тоже уплотнитель есть унитаз будь он не ладен да я не знаю как это рассказывать сейчас у кого какие унитазы стоят но мне такие унитазы не нравятся потому что если по большому начинаешь ходить именно тебе удачу дает короче вот есть две туалетные бумаги, одна получается, как салфетки Ну и другая для своих мушек Здесь также есть фен, фен рабочий Два положения Розетки, две, выключатели, даже вот свет, классно Круто Но самый с сдец, это стеклянная дверь в принципе, для одного человека это вообще кофе. Здесь есть душевая, душевая хорошая, нормальная, смесители тоже чистые, все из каждой дырочки илется вода, никакая не забитая Потолок здесь обычный из панелей, правда. Влаговпитывающий, может быть, влага не впитывающий. Единственный минус здесь нету штуки для мыла, там еще что-нибудь. К примеру, свое мыло принес, да, или гель для душа и нельзя повесить. То есть положить. Здесь зато есть типа гель для душа. В принципе, под уклон вода вся туда стекает, нигде не застаивается, все нормально. То есть есть лейка и есть чего? Переносная лейка. Так, с ним называем. Раковина здесь, ну, в принципе, нормальная. У меня даже такая просторная. Здесь есть жидкое мыло, в принципе, я не пользовался один раз, ну обычно обычный Но... Что еще по поводу этого места? Есть змеевик, Маски, допустим, постирал, хлоп повесил, они у тебя высушились. Да, кстати, насчет полотенец. Два полотенца для ног. Одно для рук уже три, еще два дополнительных. И там вон одно, шесть полотенец, короче. Шкаф, также есть здесь дополнительное одеяло, если тебе вдруг замерзаешь. Ну, да. ну тут для двоих, конечно, не есть 6 вешалок, банка это моя. Какие-то вещи можно положить, в принципе, этого достаточно хватит. Все на уровне руки, телефон кем-то там позвонить на ресепшн <связывающие> еще что э -э для кондиционера есть кондиционер это свет в общем как они бра прикроватная тумбочка кровать здоровая по крайней мере для меня это здорово для одного человека здоровая кровать также есть еще одна прикроватная тумбочка есть розетка свет что тут что там получается там там дублированные в общем выключатели я также ознакомился с документацией что тут есть если чё все ссылочки будут в описании на этот отель в принципе отзыв поставлю нормально мне в принципе понравилось есть также плюс курантные услуги стирки и утюжки в общем завтраки, да, у меня завтрак еще даже включен. Есть обед, ужин, ранний, поздний. И по поводу перечень, находящегося в номере, я заметил здесь нету еще одного стула мягкого и коврика для из душевой коврика, Это минус. Остальное все устраивает. Я не такой привередливый Есть набор швейный там Я уже черную нитку использовал Белая, зеленая, серая, желтая, красная и черная должна быть Две пуговки и булавка Два стакана, две розетки Правда вот криво сделано Но это как бы глаза Кто не понимает, глаза не бросаются Есть холодильник, он рабочий Я здесь фрукты хранил нормальный. Мусорка, батарея, тюль вот, и занавески хорошие, кстати, плотные. Прям вот если занавесишь, здесь будет ночь. Вид из окна, это пятый этаж. Единственный минус, ну, я не знаю, сейчас по сути еще весна скидной сетки нету. Надо нафиг не знать. В принципе, вот пластиковые окна. Даже вот рабочие, кстати, сняли да, это. Это, Я вот мне вообще побонится И самый прикол, это вот вот эта штука Мне очень прям понравился вот Здесь это натяжной потолок, если что По поводу кровати Да, кстати, тут стул обычный У меня, в принципе, хватает Кому-то что-то не хватает Ищите более крутые номера, номер по-моему это 2500 Номера при прескуран стандарт одноместный с двухспальной кроватью 2500, двухместный 2700 и люкс 6500 Будем проверять постели. две обычные подушки, они синтепоновые, мне синтепон вообще прям просто не нравится, от нее башка трещит, болит. Также есть декоративные что-либо называются подушки. Простым забыл про телевизор. Хотя если его вообще кто-то смотрит, нет. Ну вот, в принципе и все. Как бы такой обзор я вам и сделал. Мини. Да, все. Вроде все понятно. Все доступным языком и образом рассказал. Что я еще не рассказал здесь. Да вроде бы все. Америку я не открыл. Я даже не знаю, о чем еще вам рассказать. Приколов я никаких не знаю. Заезжайте, живите, если вы здесь проездом бываете, да, в труках, ну, не знаю, всякой жизни бывает. Взяли, заехали, отдохнули, помылись. Завтрак, там, заплатили 200 рублей по завтраку, сели в машину, я, да, кстати, здесь парковка, вот, парковочку забыл. Сказать. Ресепшн хороший, люди отзывчивые здороваться уходишь здороваться приходишь здороваются спрашивают будете ли вы заказ завтрака, будете ли вы заказ завтрак и так далее обед не обедал ужинать тоже не ужинал на чистоту я проверять на пыль. не стану да и смысла нет, даже у себя дома ее вот столько будет если ты даже будешь каждый день убираться она будет везде но к номерам это, конечно, отдельная тема. Дом это дом, а номер для гостей это дом, номер для гостей. Всем спасибо, кто смотрел это видео. Может, кому-то оно станет полезным, может, бесполезное видос. Подписывайтесь. Если вы еще не подписаны, то... Подписались все нахуй на этот сайт! Быстро! Ставьте лайки или дизлайки. Пишите комментарии. На этом все. Всем пока.